доброго вам здравия мы с вами вошли в череду очень плотных и решающих событий которые так или иначе коснутся каждого на планете земля и разобраться в них очень сложно если не понимать основных принципов мировосприятия и миропостроения к тому же нас засыпают просто горами ложной информации которая только разрывает нервы и запутывает мозги дело в том что даже если вы читали много очень умных книг и понимаете как устроен мир и как взаимодействует наше сознание со всем этот образ из миллиардов талмудов невозможно удержать в моменте сейчас. А именно в моменте сейчас мы взаимодействуем со всем пространством. И я пришел к выводу, что нужно собрать очень емкий, компактный и, главное, простой образ мировосприятия, который позволит правильно оценивать события и ситуации вашей жизни. Так что позвольте, я сделаю то, что должен, а вы позвольте себе знать. Итак, всей жизнью на планете Земля управляют три аспекта, всего три. Первый аспект – это обучение, все мы на Земле учимся, обучение с расширением мировоззрения. Это первый аспект. Второй аспект – это реализация и сотворение по уже наработанным качествам в процессе обучения. И третий аспект ⁇ это компенсация первых двух. Это сжатие и распад. Он абсолютно необходим, этот третий аспект потому что когда есть соединение творения должно быть разложение и распад в балансе конечно же и если есть расширение и обучение значит должно быть и сжатие тоже в балансе само собой и все эти три аспекта резонировались в нашей жизни тремя лунами раньше. Первая луна – это Леля. Она заведовала процессом обучения, то есть резонировала цикл семерка. Ее период оборота вокруг Земли был семь дней. Вторая луна заведовала циклом сотворения ее период оборота вокруг земли был 13 дней и у нас сейчас остался только месяц именно компенсационная сила которая заведует распадом и сжатием это не говорит о том что у нас остался только распад и сжатие просто теперь так как не резонируются первые два аспекта, нам нужно на них направлять свое внимание, своей собственной волей. Раньше это было возможно знание прямо изначальное, прямо с детства человек уже понимал, что все, что он видит, это обучение или его приводит жизнь к какой-то реализации. Это он знал, как то, что вода мокрая. То есть он был пропитан этим знанием, и это он прямо всем нутром своим понимал. Теперь по умолчанию, если человек не смотрит в разумные какие-то вещи, живет как попало, видит в жизни хаос, то он по умолчанию срезонирован только третьим аспектом. То есть он идет абсолютно прямой дорогой к сжатию и распаду. Первый аспект ⁇ это расширение обучения. Он полностью отражен нашей славянской буквицей. Это матрица 7х7, круг жизни 49 лет. Пройдя этот круг жизни, Человек должен пройти все земные опыты, которые только возможны в нашей жизни. Впитать в себя информацию по этим смыслам, аспектам, качествам и выработать отношение к ним. То есть мы нарабатываем качества. Все, которые возможны на планете Земля, для нормальной жизни. Каждая строка в буквице – это 7 лет жизни. Читается как смысловое предложение, и можно знать, какой урок мы проходим в этом одном классе, 7-летнем, из 7 классов всего. 7 классов. 7 лет 49 лет вы можете сразу же проверить что все ключевые события в вашей жизни происходили только в моменты когда вы переходили из класса в класс то есть в 7 лет в 14 лет в 21 28 35 42 49 только в эти года ваша жизнь менялась кардинально потому что была смена э, смыслов в обучении и вы приступали к совершенно новому к совершенно новому в вашей жизни это еще очень ярко видно потому что я называю эти года самосвалами потому что, в эти года беспощадно скидывается абсолютно все, что вы делали в прошлые 7 лет. И практически с ними не связано. У вас это остается как опыт, и вы приступаете к совершенно другой деятельности и изучаете совершенно другие вещи. В эти года обычно меняется вид деятельности, встречается вторая половинка или же наоборот расходитесь смена места жительства там допустим город поменяли у вас все друзья знакомые поменялись вот в общем вы если по документам посмотрите по документам фотографиям вы все это увидите это все четко работает и интересный момент <coughs> что эти уроки в жизни так как нас не учил никто, что все уроки в жизни, они для нас и ради нас воплощаются Землей, мы воспринимали их как кару небесную какую-то. Мы же должны все спектры пройти, всех качеств, а они предусматривают и положительные, и отрицательные, как нам кажется, аспекты одной и той же вещи. Ну, примерно половину обучения в жизни мы воспринимались негативом и отталкивали. Половину уроков. И поэтому эти уроки отражаются, как только мы их оттолкнули, вот закрылись, сжались. Я этого не хочу, это вот мне неприятно. Не захотели с этим разбираться, просто ушли. Этот же урок отразится через 7 дней, потом через 7 недель, потом через 7 месяцев. Поэтому цикл обучения всегда связан с циклом 7. И на каждом этапе вы можете эти уроки остановить своим осознанием того, что вам предъявляет жизнь. Допустим, первый раз вы восприняли с негативом когда отразилось через неделю, вы вдруг все поняли, внутренне осознали, и все. Дальше нет смысла в воплощении уроков. А Земля воплощает только то, что должно быть. Ничего лишнего она воплотить не может. У нее нет на это ни энергии, ни импульса, потому что это исходит именно из нас. Второй аспект нашей жизни на Земле это цикл сотворчества, реализации, то есть это без всякого преувеличения цикл воплощения воли Ра на планете Земля, которая Воплощение, естественно, происходит только через нас. Этот цикл можно поподробнее изучить в Майянском календаре. Есть сайт yamaya.ru Юля Татьмянина очень хорошо изучила этот вопрос и может многие вещи объяснить. Она, кстати, этот цикл отслеживает и... Я один раз в жизни видел такого человека, у которого получается абсолютно все. И, наконец, третий аспект жизни ⁇ это компенсация первых двух. Это сжатие и распад. Сама метафизика процессов на Земле, как выстраиваются события, как мы приходим в то или иное место, как к нам приводит людей, как мы знакомимся с ними. Все, всем этим заведует единое сознание Земли. Оно нас содержит всех, мы в нем, в нем все едины. Оно в себе содержит также и растительный, и животный мир, и вообще все материальное, что есть на, на планете Земля. И когда наступает пора нам что-то узнать или реализовать, э, вот эта вот энергия, проходит через ядро Земли, внутренний кристалл Земли, через семь его плазм и поляризует все пространство Земли на соответствие этому уроку или этой реализации. Также оно вкладывает мысли, эмоции и желания в людей, для того, чтобы эта реализация или обучение состоялась. То есть для нас, к примеру, для обучения, организуется спектакль. Действующих лиц приводит это самое единое сознание. И мы друг для друга являемся и артистами, и режиссерами, и зрителями. Сводятся люди по подобию и по противоположностям потому что у каждого аспекта который изучается есть две стороны то есть один аспект свой сводит людей для проявления друг для друга этого аспекта один естественно изучает а другой для него играет его воплощает чтобы визуально и чувственно можно было его воспринять. И все это происходит очень лаконично и точно. Земля ничего не делает лишнего никогда, потому что у нее нет на это ни энергии, ни смысла. Все, что должно проявиться, она проявляет в соответствии с нашим пониманием или непониманием. Поэтому никаких неожиданностей страшных. И хаотичных в жизни быть в принципе не может и не бывает главное на все проявления жизни на все ситуации задавать правильный вопрос для чего я это вижу для чего мне это показывается в основном же сейчас Большинство людей задают один и тот же вопрос. За что мне это на мою голову? И естественно это пускает круги по воде. Те самые семерочки, которые начинают ему предъявлять снова и снова, чтобы он открылся и понял. Они а сжался и убежал. Итак, все на земле. Делается для кого-то и для чего-то Ничего лишнего здесь не происходит Также пространство в себе содержит всех животных Растительный мир, всю материю, облака Поэтому все, к чему привлеклось наше внимание Это проявлено для нас если мы на что-то посмотрели, куда-то нас привело, и мы что-то увидели или услышали, или на компьютере включили что-то, в нормальном состоянии, естественно, а не в расколбасе, значит, это именно для нас. Итак, мы для, друг для друга и режиссеры, и артисты, и зрители. И в этой связи очень яркая штука такая есть, закон коллектива. Вот любой коллектив, устоявшийся, это, допустим, или на работе коллектив, или это во дворе, где все друг друга знают, <coughs> или это жители деревни, или ваш узкий круг знакомых. В общем, устоявшийся коллектив, в котором вы чаще всего и пребываете. Так вот, в этом коллективе по закону пространства должны быть проявлены все качества, которые только возможны, для того, чтобы в любой момент времени мог развернуться для каждого из вас определенный концерт, чтобы все роли могли быть сыграны. Поэтому... Искать общество, которое такое белое и пушистое, это в принципе неразумно. Любой коллектив должен содержать в себе абсолютно всех артистов для проявления абсолютно любого концерта. В коллективе обязательно будет и жлоб, и рубаха парень, и отморозок, и разумный человек. Это обязательно для коллектива. Чтобы была возможность иметь все инструменты под рукой у пространства, чтобы любой концерт для вас должен был бы быть сыгран. И отсюда еще вытекает очень интересная штука. В связи с этим задайте себе вопрос, что такое вина и что такое обида. Вина или обида за что? За то, что плохо для вас сыграли концерт, который для вас был необходим. Или вы плохо сыграли для кого-то. Или вас пространство поляризовало так, что вы такое вытворили, что вам совсем не свойственно, просто не оказалось необходимого инструмента под рукой. Необходимого артиста. Поэтому за неимением лучшего Выбирается ближний, который проявляет именно то, что нужно. Поэтому к пространству нужно быть внимательным и всегда проявлять интерес к нему. Для чего я это вижу? Даже алкаш под забором, если вы, проходя мимо него, услышали, что он вам что-то там какую-то фразу выкрикнул. Обращайте на все внимание, все для вас и все ради вас, чтобы вы что-то осознали, что-то увидели и пробили в себе броню, где вы сжались, где вы отдвигаетесь от пространства, что вы не хотите принимать, и работа пространства заключается именно в том, чтобы сбить с вас всю броню чтобы вы перестали сжиматься, открылись и начали с ним взаимодействовать. И, кстати, такой подход к жизни, он кардинально меняет мировосприятие, потому что восприятие мира как чего-то отдельного, и «я живу, как будто я должен защищаться и выживать в этом мире», то есть это мотивация страх. Это как цепной пес, которого дразнят дети, и он на всех кидается, и вот отовсюду ждет беды. И вот он просто должен выживать и терпеть. Так вот, эта политика партии меняется на интерес к жизни. Это очень кардинально меняет вообще все в вашей жизни. То вы боялись, а то вам интересно, для чего я это все вижу, для чего мне жизнь это показывает. Земля воплощает все всегда, очень буквально. И причем еще очень важный момент, это к вопросу о том, что предопределено, а что мы можем поменять. Так вот, предопределено все ваше обучение. Вот буквица, которая за мной Это будет, хотите вы или нет Вам будут все вот эти вот качества, уроки, спектры Все это будет показано в обязательном порядке Это обязательная программа вашего обучения на земле Цикл 13 это цикл воплощения в жизнь чего-то Естественно, ничего невозможного вам не будет даваться, что, что вам не по силам исполнить, выполнить И это дается только по прохождении каких-то уроков Вы наработали необходимые качества, к примеру, для того, чтобы уже у вас получилось воплотить определенную вещь То есть ее привнести в жизнь И... Тогда вам это дается обязательно, и вы это сделаете, хотите вы или нет, вы это выполните. И увернуться от этого ни у кого нет ни единой возможности. Цикл 13, он идет из самого центра галактики, то есть от первоисточника. Поэтому, ну, как от него можно увернуться, да и зачем, если это вам дается свыше? Так а что же мы можем изменить? А вот тут очень интересно. Итак, вот если человек живет как цепной пес, от всего обороняясь и выживая, то, естественно, его вот это фоновое состояние сжатое, оно для земли говорит, что нужно человеку уроки преподавать именно вот в синхроне с его этим состоянием То есть уроки будут жесткими И скорее всего человек будет от них еще больше сжиматься Потому что он в таком ракурсе воспринимает мир А земля делает все для максимального понимания Если очень тупой человек с IQ там, меньше 10 То ему будут предлагаться вот уроки такие типа там допустим гопник в подворотне потому что он другого не понимает нормальную речь он не понимает и поэтому все воплощается в строгом соответствии с внутренним миром это и есть связь внутреннего и внешнего если вы воспринимаете мир с интересом то уроки вам будут даваться но просто в радости вы их будете проходить, понимая, что вам жизнь для вас воплощает. Исходя из вашей реакции на события, вы будете принимать или верные решения, или будете трястись в гонках ума и э, нижнего астрала. То есть мы своим мировоззрением и мировосприятием полностью окрашиваем всю нашу Жизнь. И все это делается именно в моменте сейчас, когда мы гоняем, что там будет в будущем, чтобы соломки себе подстелить, значит мы не взаимодействуем с миром вообще, потому что мы не в моменте сейчас. В моменте сейчас, когда мы имеем правильную настройку, то есть открытый всем проявлениям жизни, с вопросом, для чего я это вижу, с интересом к этому. Тогда все для нас будет вполне понятно, логично, и мы будем абсолютно спокойны. И это называется потоковое состояние, когда вы знаете все обо всем в одном моменте времени. Это состояние в духовной литературе и называется любовь. Это когда человек понимает, что все абсолютно для чего-то. Если он что-то видит или попал в какую-то ситуацию, что-то привлекло его внимание, это значит точно для него, потому что нашим вниманием заведует как раз то самое единое поле Земли. И не, никуда зря оно вас точно не приведет. Но все оно делает исходя из вашего состояния, из вашего уровня сжатия. То есть вот раньше самым главным для человека было IQ. да? Вот умные они всегда вот выживали лучше других. Больше знали, больше понимали. Теперь IQ практически не имеет никакого значения. Теперь на первое место вышло LQ. Коэффициент любви, то есть коэффициент вашего открытия, коэффициент вашего взаимодействия, вашей широты восприятия. И вот подведу итог небольшой для состояния восприятия корректного всего, что есть для получения ответа для чего это я ответы получал раньше но мне это казалось случайным а теперь я точно отследил как это происходит и какое состояние для этого должно быть вот как изготовить вот эту самую любовь хотя все говорят ее не изготовить в ней просто есть но ум нас ограничивает он всего боится, от всего перегораживается. Поэтому для ума нужна очень узенькая такая логическая тропинка, которая его остановит. Так вот, про эту тропинку. Вот перед вами разворачивается какое-то событие. Вы пока не понимаете, что происходит, что вам показывают. Но... Вы на него смотрите с интересом, потому что точно знаете, что оно для вас воплощено землей Земля для вас свела людей, привела вас в это место, показала вам что-то И вы знаете, что это для чего-то, для какой-то наработки качества, для какой-то подсказки вам и вот это осознание, что это для вас, это обязательно, и нужно просто увидеть, для чего это внутри прочувствовать, выводит вас на верхний уровень, то есть на уровень единого сознания Земли, для которого абсолютно четко видно с высоты, не с, не с узкой событийки человека, а именно с высоты и тогда становится понятно вот это для этого это для этого а это связано вот с этим и абсолютно это все вырисовывается в голове мгновенно потому что вы задали вопрос именно принимая это все как необходимое для вас то есть вы не пережались не надели броню на себя от этого не убежали вы все приняли, вошли вот в это состояние принятия в моменте сейчас. А момент сейчас, кстати, не могут отменить даже боги. Он уже происходит. С ним ничего нельзя сделать. Ни вы не можете, ни другие, никто вообще не может изменить момент сейчас. Он уже есть. И вот принимая этот момент и понимая, что все для вас, вы... Взлетаете и видите все с высоты. Вы понимаете, что к чему. Вам эти ответы, само сознание в вас уже поляризует. И все становится ясно, как белый день. И вот в этой связи очень опасно, когда люди, недопонимая что-то, принимают какие-то очень резкие решения по исправлению каких-то негативных, как им кажется, обстоятельств. То есть они хотят продавить реальность, которая идеально, Везде взаимообмен энергиями идет, везде концерты показываются, везде артисты, режиссеры, зрители. И вот во всей этой гармонии он хочет что-то изменить, от себя, от себя тяну прилепить И вот когда он принимает резкое решение и начинает продавливать То есть в нем есть внутренняя война, он против Он, вот как сейчас, допустим, кто в политику ныряет или там в все Вся эта правда всплывает, во всех прямо закипает все Уже из ушей пары идет, потому что вот Такое сразу состояние мочи паразитов, мочи жирных пиджаков, отбирая у них наше. Они нас грабили. Так вот, это состояние внутренней войны. Земля естественно воплотит. Естественно воплотит. Она всегда воплощает все, что в нас есть. И эта война будет воплощена в настоящую войну. Даже если ее не будет происходить рядом, вы туда обязательно приедете. Или это, допустим, будет узкий локальный такой конфликт, где вас встретят полицейские с дубинками. Эти полицейские, естественно, обязательно окажутся очень недалекими и по IQ, и абсолютно нулевыми в LQ. И они, естественно, достанут эти дубинки, и ваша внутренняя война будет для вас лично воплощена. Или вы будете смотреть на мир открыто, принимая, что все для вас и все ради вас. И, возможно, даже просто вы должны сыграть сейчас роль артиста для какого-то человека, который проходит урок. Он проходит урок, вас поляризовало, для него что-то прояснить. Но... Это не должно сопровождаться дикими конфликтами, потому что вы-то уже понимаете, что происходит. И зачем это все форсировать кулаками и дубинками? Это можно просто выводить на человеческий уровень до тех пор, пока это возможно. И если все выйдет за рамки человеческих отношений, вы в любой момент... Будете знать, что делать, как делать И неизбежно сделаете это максимально верно Потому что сколько бы вы в уме не гоняли, что делать и как Ум всегда вам даст ответ 50 на 50 Фортуна лотерея Он под воздействием эмоций Он под, под воздействием состояний Он зомбирован десятилетиями зомби ящиком и что он вам может подсказать стопроцентно верный ответ и действия к вам придут только из состояния любви и больше ниоткуда и земля вам предоставит для этих действий все необходимые ресурсы приведет помощь и все у вас получится в лучшем виде потому что Высокая чистота и открытое состояние – это ваш ресурс. Потому что чему вы открыты – это все ваши инструменты. А от чего вы закрываетесь, того вы лишаетесь сами. Лишаете сами себя. Вешаю на себя броню, опускаю, забрала, все, погнали. Вот для таких как бы будут уроки очень жесткими. Возможно, физически больно будет, но по-другому нельзя. К этому надо тоже относиться с пониманием. Для каждого свой урок в соответствии с их внутренним состоянием. Посмотрите на эту веточку ивы это Ива такая. Я когда первый раз увидел, особенно когда вот эти вот листики зеленые, просто состояние нереальности происходящего. Как будто Ива вдруг решила, что она хочет стать розой. И она ей, что удивительно, волшебным образом стала. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Сейчас я вам буду говорить, что это такое, а вы попробуйте применить это как метафору к жизни. Ну, то есть, параллели провести. Так вот, я заглянул в интернет и узнал, что это такое. Оказалось, что это какая-то букашка-козявка, очень хитрая которая решила паразитировать на Иви и сделать себе домик. Домик она делает очень хитрым образом. Она вкалывает в конец ветки свой яд. Этот яд полностью останавливает рост ветки. Рост ветки останавливается. И из этой точки начинают очень сильно расти листья Очень сильно Давя друг друга Пробиваясь к солнцу Прямо вот они за свое место под солнцем По трупам идут Лишь бы вот им что-то досталось И они начинают вот так вот хаотично И очень плотно расти Из одной точки Рост остановлен И давай они в одном месте буксовать а эта козявка, она живет в самой глубине там, между этими листиками. Листья ее, она листьям вкалывает тоже яд. Они ее защищают от птиц, от муравьев. Но сама ива при этом, она естественно не погибла. Она растет. Она не понимает, что происходит. Но естественно все в природе встает на круги своя, Ива начинает вырабатывать свой иммунный ответ. Все живое так делает. И она уверен, не раз уже побеждала таких хитрых козявок, которые паразитировали на ней. И в этот раз она дала возможность этой козявке проявить себя во всей красе. Прямо все ветки свои оккупировать и подчинить листья. Так вот, когда все это проявлено, она просто выработает иммунный ответ, выработает антитела и запустит по своим веткам. И что тогда произойдет? А тогда все листики, которые давили друг друга, были обмануты, они будут скинуты. Она просто их отправит в перегной, в свои же корни. А козявка эта хитрая останется на виду. И тогда прилетят птички, залезут муравьи и разорвут ее в клочья. Вот и весь расклад. Придет сознание, которое гораздо выше этой козявки, и ее уничтожит. Но для того, чтобы это произошло, это я уже про нашу жизнь говорю, что нужно, чтобы победить вирус. Я сейчас говорю о вирусе, который живет на Сатурне. Который уже несколько тысяч или сотен лет оккупирует нашу землю из-за которого были уничтожены две луны, которые синхронизировали нас с гармоничной жизнью, чтобы все его солдатики этого вируса, которые есть на земле, проявили себя. Ну, что сделать? Нужно, во-первых, внушить им, что их победа возможна, то есть они могут полностью подчинить людей и потом каких-то уничтожить, а каких-то полностью подчинить, чтобы у них были толпы рабов. Так вот, чтобы они знали, что это действительно возможно, то, что они могут победить. И тогда они начинают, сломя голову, выслуживаться и проявляться. То есть мы всех их знаем, всех их видели, понимаем, что это именно они. Они засвечиваются и для высших сил, и для нас. И вот когда они полностью проявились и уже потеряли всякую осторожность, Земля вырабатывает полномасштабный иммунный ответ и наносит удар. Кассетная бомбардировка в стиле «Full Fatality». И еще такой образ у меня возникает в голове, как можно вообще допустить, что глиста, которая живет в человеке, глиста, будь она трижды ядовитая, будь она трижды магическая, Хоть как она там запудривает мозги и отравляет кровь и сознание, как можно допустить мысль, что глиста может победить человека? Как это можно уместить в голове вообще? Пусть это будет выглядеть как прививка от манипуляции вами, кем-то или чем-то. То есть вы теперь будете осознавать, как взаимодействовать с паразитами, как их нейтрализовать, и самое главное, как распознавать внутри себя элемент манипуляции вами. Потому что когда Земля откроется всему космосу, таких паразитов будет немерено просто. И мы должны выработать иммунитет против этих кракозябр, чтобы прямо распознавать их с лету, и или не взаимодействовать с ними или нейтрализовать еще один момент недавно друзья мне сказали вот вопросом задавалась девушка одна чем цена земля для галактики почему это прямо поле боя такой плацдарм где всегда какие-то войны что-то там цивилизации возникают, исчезают. В общем, это реальное поле боя. Почему Земля так ценна, что за нее всегда воюют для галактики? Ей пришел ответ, что Земля – это ковчег, хранилище э, ДНК, всего живого, что существует в галактике. Такого разнообразия животного мира, животного, растительного, насекомых и душ с разных вообще уголков галактики нет больше абсолютно нигде. То есть здесь есть абсолютно все существа, которые есть во всей галактике. Просто большинство из них мы не видим, это не, не телесные такие, не белковые формы, не растительные, а полевые В общем, прожив жизнь на Земле, получается, что мы с вами уже взаимодействовали со всем, что бывает вообще в галактике Практически совсем, я думаю вот даже с кракозяброй сейчас взаимодействуем, с вирусом. Но ничего страшного. Зато, пройдя опыт земной жизни, без всякого преувеличения, мы уже будем галактическим спецназом. Мы сможем разрулить любой конфликт, Повзаимодействовать с любой сущностью, с любым существом, с любой формой жизнью абсолютно, которая есть в галактике вообще. Всего вам доброго. Смотрите на мир с интересом. Задавайтесь вопросами. Изучайте майянский галактический синхронограф. Изучайте буквицу. И тогда вы будете знать все обо всем в каждом моменте жизни, не держа в памяти миллиарды талмудов. Просто знать и все из единого поля Земли, которое всех нас содержит и все обо всем знает. Здравия вам! Всего хорошего!